Здравствуйте, меня зовут Голцевич Александр. Я ведущий специалист отдела контекстной рекламы Webcom Group. У вас есть товар или услуга, которые вы хотите вывести на рынок, но пользователи пока их не ищут или не знают, как правильно искать, не отчаиваемся. Настраиваем таргетинг по интересам и радуемся потоку посетителей. Сложно? Непонятно? Не думаю. В разделе «Компании» необходимо нажать кнопку «Создать компанию». Выбираем цель рекламной кампании. Помним, что в зависимости от выбранной цели система предоставляет нам определенный функционал и рекламные форматы. После выбора цели следует указать наш объект рекламирования. Переходим к настройкам таргетинга. В нашем случае основной таргетинг будет «Таргетинг по интересам» и весь упор будет сделан на него. Не стоит использовать параллельно в рамках данной рекламной кампании таргетинги по сегментам, контекстный таргетинг, таргетинг на группы и приложения социальных сетей, поскольку разные типы таргетингов будут работать по оператору «И». В разделе «Интересы» выбираем то, чем интересуется наша целевая аудитория, например, автомобили Ауди. Не стоит выбирать несколько абсолютно разных таргетингов разной направленности,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 Выбираем дополнительные настройки при необходимости и сохраняем компанию. Работа компании будет осуществляться с учетом всех выбранных настроек. Как убедились, легко, просто, удобно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!